Что, давай записываешь? Давай, я начинаю запись. Всем привет, зрители, подписчики канала Zero One, стратеги УНБ, нам Гриффонсам, а, не знаю, да. как, канал Россия один там, РТР, РТР ОТС, ОМТ. и так далее, и так далее. Короче, мы продолжаем. И... Да. Конечно же, мой сосед. Мы продолжаем прохождение. Как ни странно сейчас будет эпическая битва, я хочу на нее посмотреть одиноявники Капута Капута против мятежников Турдитаны Турдитаны какие-то мятежники да, сейчас посмотрим я специально встану легионом позади буду смотреть, как они там сражаются Римский император Август Поспеши, поспешай, немедленно. А, вот поспешай медленно, что? Только фразы не было, никуда. Спеши, спеши медленно, да. что? Там, короче, какой-то хрень разручки набавит. <laughs> Прикол, Август это сказал. Там просто в рамочку занесли. Там просто все знают об этом. А ты не знаешь. И я не знаю, ладно. Все просто обещает проле умирать. Да Сейчас мой там генерал проговорит, как надо воевать Но если вы победите, вы станете римлянами А если Подходите, нет, вы умрете, вы умрете, как подлые трусы, крысы Или когда вы выиграете, Рим опять передумает и вы все умрете Скорее всего так будет как обычно пообещаем вам загробную жизнь, великолепно тем временем мы вас вырежем и ваши семьи Просто потом легион Легион персик вырежет всех наемников <Carrie> На этой территории Просто наемники все лохи Ну ясно дело Кто с этим спорит Кто посмеет Сказать что это не так Тот наемник <связать> <связать> Этого надо вырезать. <связать> Кто там впереди? У него иберийские застречки. По-моему, метатели копии, не ошибаюсь. Да, точно. Я самых дешманских набрал пехотинцев, которые берут плату как легион римский. Точнее, как город легионеров. Так я пойду. Угу. Но при этом эти бомжи не способны вообще никому. Может, на самом деле деньги того стоят, чтобы нанимать этих людей. Сейчас мы посмотрим на это. Давайте в атаку. Давайте. Оу oh, щит, нас обстреливают, какой позор. Давайте убить их. Наши ряды дрогнули. Эх, наши ряды дрогнули. Какой позор? О oh, нет. О, oh, нет. Наши войска бегут с поля боя. Какой позор. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Я в чем-то так и думал, что произойдет. Давайте в атаку. Генерал, тоже подходи. Блин, наблюдаешь за этими живыми собаками. Как они умирают. Все складывается в нашу пользу. О, смотрите, так все наше пользу складывается, значит отходим к легиону, Давайте Слинкерсы в атаку. Мы должны победить, значит. Мы вам поможем, копьями в задницу покидаем, Рим не забудет и вас бегут с поля боя какой вы псы на что не способны убить их всех убить чего не хотите драться с нами идите сюда черт Печи. Что за то пошли? О, лагает. Ее театр. Играем, короче, расчет. Потому что кое-кто ливнул. В прошлый раз пришлось автобой сыграть. Ну. No. Давайте проводим. Я иду на Бригантий. Да похер, что там зима. Это не интересует нас. Фига себе. у Думнонов два стака войск. Это вообще кто такие? Короче, там у них армия называется высокородный олень. Да уж. Отличное название для армии. Олень. И супруги Морриган Какой? Я не знаю Из Dragon Age Там была Морриган Я помню. Почти Но... не знаю, <свят> Из <-за свят> Ассасина Из Гой Там корабль называется Морриган <свят> Так, мы строим Наконец-таки городок Золотого ремесла Что? Ладно, короче золотой базе не важно, а будем просто добвальзу. золотишко так делитесь да. с своими друзьями с кем бы. вам не нужно. Вы, нужно. золотишко не вернули. Я увернул Нет, я помню, что да. было больше. Надо все, надо все серии просмотреть, когда ты мне деньги требовал. Вот. Ты, я тебе серьезно говорю, я я тебе все должен, восемь тысяч дал. Вот посмотрим в комментах по-любому ты напишешь что ты мне не все вернул но ну, комменты будут через, не, через несколько месяцев ну короче есть там да, должен перед сколько, сколько тебе должен перед римом да ладно не надо ничего Херен с тобой простили все тебе ну вот я же говорю что тебе ничего не должны ну хочешь должен значит сейчас Слегу. Прекратить Ребят... торговлю. <сих> <сих> <Синахри>. <сих> Ты че <чего> офигел? <сих> ну ладно. Я больше ничего не могу сделать. Только прекратить торговлю, разорвать договор mm -hmm. на ненападе не потребуется тебя. Разорвать торговлю соглашение с другой фракцией. Я говорю о римских сенаторов, которые, как, -как, как и я, безмерно радуются нашей встречи. <сих> <сих> <сих> <сих> Что? Не, я думал, ты про себя. <смех> Сначала. Да. Так, ладно, ход. А, где там? Еще кто-то качнуться успел. Так. Ну да, учитывая, что у меня 10 легионов, тут по-любому прокачивается каждый ход. Ну да. Это логично. Истинный воин в ближнем бою беспорядки среди рабов минус 5 процентов <св�> это что такое рабы никто не, не имеет права оставаться просто общественно порядки за свою культуру плюс 5 основное содержания что у него есть какие-то странные бафы которые дают минус И зачем они им нужны <св�> давайте-ка от, от них не будем им пользоваться короче так так, так, так. Угу. Ладно. Мы даем ходить этим варварам. С вебом. Да. Круто. Ну, можете... Новое здание. Устроить налет на поселение или торговый путь, принадлежащ... принадлежащие следующей фракции Узитана? Лоу там находится в Испании. Да мы с э, Германии попьем в, в океан. В океан. Да так он уничтожаем этих скифов, чертовых Можете плыть? Да. Я Сейчас вас, же. Я вас буду ждать, короче. Отлично, я потерял одного человека Он Одно отпущу пленных Это еще не вся армия скифов? А где еще одна армия? Заса да засадная там у твоей столицы стоит <laughs> <Ты ши>, что? <чё? laughs> Кстати, блин меня в столице там, да, у меня там беспорядки Ну пока нет Блин Да скорее всего не будет, там я думаю уменьшится момент. до минус 100 Не дойдет ну я а найму еще дубинка, этих чуваков с дубинками Дубинки, полиция. Да, полиция найму ещё Боит мотузит Саи же Дубинка не буду тубасить Бедные чуваки Сами виноваты Амон. Напросились Сами напросились, да Захотели там свои митинги, понимаешь, провести Неспланированные. Нахер, на так, здесь будет восстание. Ну ладно, я буду этой армией двигаться, наверное, гетом. В город Белс. О. Он будет двигаться сколько? Раз, два, три, четыре. Четыре хода будет двигаться, серьезно? Он ускорен на марш? Очень быстро. Ну ускори на марш будет двигаться три хода примерно. Ну Ладно. Блин, надо больше пищи. Опять жрать хотят. Не, знаешь, типа минералов не хватает, как сон Гури. Нужно больше золота. Нужно построить зигурации. К сожалению, всякую хрень такую можно построить. Нам. Надо какой-то изучить которая дает возможность пищи больше получать но у меня пищи дохренища, поэтому я не жалуюсь перечина все далее оленищу так ну блин нужно же перестроить денег до хренища. давайте нам мы на да, не... сейчас же. мы не будем против Садники-охотники. Что это за ребята? Надо их нанять. Mm -hmm. Смотреть, как они будут в бою. Три отряда ему. Подтестить. Ну, мещиков с круглыми счетами еще. Два отряда. Так, армения. Армения. Давайте торговать со мной. Армения будут... нет. Прошу прощения Неполадки. Сейчас перейдут, армяне, начнут. Сейчас у меня позовут, просто там 20 без лайка, пойдем лайк. Так. Бывает. Так, где ты? Кмере. Кмере, почему ты не со мной? Вы, вы что? Совсем. Вы что не люди, что ли? Но... Адрийское царство. Адрийское. Они приняли ваше, торг... ваше предложение. Отлично. Нихрена себе. Так, ебан, давайте сами торговать. Хитроумные засранцы. Эпир, давай торговать. Ну, понятное Офига дело. Себе. Эпир с Сицилию захватил. Ну, да. Офигеть. Я уже видел их давно, там они замышляли свои делишки. Тусят. Да, они. Туса-туса. Ну, вообще странные чуваки, они там умирали уже. Там в море где-то где плавали, там умирали с И первечен. Не, это как нож печени первечен. Было классно. Опять какая-то баба лазитанская. Требует с меня мир. Да ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? <свес> <свес> они подошли в атаку, О, на какой-то <свес> <тип, свес> <свес> <свес> какой город они напали. Это вообще откуда армия появилась. Вот это да. Давай-ка я сохранюсь. На город они напали, кстати, очень хорошо укреплен. Я даже не понимаю, где это произошло вообще. Это куда-то недалеко, так подошли что ли? О, офигеть. Неожиданно. Ну, тут все равно. Ну, тут, кстати, сложно Извин. будет победить, мне кажется. У них там хорошие очень рукопашники. Ну, такойся. У меня просто. Ты нету... должен сбиться. У меня тут просто еще и нет никого, кто бы прачников разогнать. Три отряда даже. Это вообще опасно. Потому что прачники поведут к краю карты и будут меня убивать, короче. Известная тактика. У варваров. ничего не можем против нее сделать. Римская армия не может с этим справиться. Все, будут в войскости... буду собирать стаки кельтских прачников. Я буду. на краю карты. И расстреливать легионеров. Слушай, реально как баллисты в миди Ты берешь претарианцев, у которых 90 атак, но ничего не могут сделать против прачников. Да. Брачники просто всю игру убегают да. У меня тут только на плебс могут догнать этих брачников башницу. Это вряд ли догонят Не, они их догонят, они тут же убегут вместе с ними С этими брачниками перед них побегут. Просто скажут, ну, мы мимо проходили, извините Я теперь вас тревожу так, Все он... и конец в бой идет. Он опять пойдет э, в обход. Опять, опять... опять всё да, опять сломают, и он пошел в охот как-то интересно опять. У меня есть. У меня есть вигилы еще. Теперь. Ну по сути, вигилы это те же самые Рурарии, пока они немножко получше, короче, дерутся. А так тоже самый ровным счетом. Вау! Пришел вот обойти три раза меня. Это да. Просто мега план такой. Он Сука. еще бавкинул. Он еще и передумал вот это да. Давайте. Это давайте поможем Враги с фланга заходят. превратился в командующего из Сюгана да наш командующий еще атакован просто легионеры таки ворвались Здорово. как делишки там его конница с другой стороны такая супер умная обошла меня о нет это засада это засада вообще по как-то. <связывая> да, опа, че ребят не понравилось, сразу минус 20. <связывая> <связывая> <связывая> так, ну давайте кавалеры там разносить уже до конца. Че с ней возитесь так долго. Там уже подходят какие-то копейщики лазитанские Но ну, ты должен их разбить, по идее. Ну, я не уверен, у них там реально много шансов. Только из-за прачников, что ли? Да, да. Тупо прачники одни могут очень убить. Так, надо взять флепс. он идет в атаку. Наш командующий это кован. Вау, кстати, ему там нормально надавали. и Офига себе копейщики, я думал там обычные Братья-копейщики, как у нас Братаны-копейщики да. Но это не совсем, это лозитанские Они отличаются У них там атака, наверное, где-то 70 Я так думаю Судя по тому, как они моего командующего Раскидывают Ну, я, я не сказал что там 70 атака Ну, я наверное, думаю, 70 По-любому, 70 где-то я тебе прям отвечаю, потому что видишь, сколько они моих убили, а сколько мои их убили. Хотя у моих 74 атака. Ну, странно, кстати. Mm. Потому что они там серебряными лучками. Да, да, да. Вероятно, из за этого. Так. Там с другой стороны, я смотрю, в армии его подходит. Ну, там одного, одной когорты легионеров хватит Вот тут надо сейчас всю армию подводить Потому что здесь прям очень опасно Из-за этих прачников и одного отряда И вот все, можно ГГ писать Вот мне интересно, как может камень убить человека в латах Ну... Там все-таки не все в латах, конечно ну, он лицо закрывает щитом Как полетает? У него камень и он умирает, мне интересно Ну, знаешь, в Средневековье тоже этим вопросом задавались Поэтому это вполне себе нормально Там бред какой-то собаки. Капец, вот это они нормально так моих легионеров там с другой стороны мочат Ну да Кстати. Надо подводить еще отряды туда не, нормально. А их какие-то бомжи просто без лад, они вообще держатся, как я не знаю, как. Как, как римский 300... хрен. <св> да. Как 300 спартанцев. А у моих теперь левесов мало боеприпасов. Они не могут всех убить. Это не тот раз, Наша не та битва, когда я выехал. <св> в Изи. Здесь теперь изи не получится. Все, плепс в атаку идут с целевисами. Просто идите в атаку. Сейчас там плепс зарешают. Он же двое сдохло. Трое пятеро уже. 6. Десять человек уже сдохло. Так, я сейчас всех туда перекидываю. А, там еще Ой, там еще какие-то ибериские мечники давай командующего атаку. победа или смерть Смерть или победа Смерть или победа лучше смерть чем поражение как говорили немцы бегут с боя какой позор командующему конечно будет будет больно да я не понял, откуда они пришли, вообще, реально, внезапно. Из... Слушай, ну они предлагают мир, они тебе дали шансы Они предложили мир, но при этом никаких денег не предложили. Рим оскорблен. Да, они должны были 10 тысяч, как минимум, предложить. Это оскорбление такие деньги? Ну, варвары и читеры. такие? Это вполне себе возможно. Чизеры. Да, чизеры. Поставили базуры. Укрепились возле города. Немай наемников. Чизеры. Какой позор. Да, позор не то слово. Ну как? Он же вогнал ему свою меч в. Тут не говори куда. И он не умер. Там ну, мужики в каких-то платьях у них просто. Ну видишь, мужики в платьях тащат. вообще какие-то. Бомжи пришли. Капец. Но моя команда еще, еще живой, кстати, забал, даже Он уже Даже мити были, боевка лучше. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Давайте в атаку. В можно крестьянами победить э, рыцарей. Круто. Да, защитить. защите. Лепсики. А -а -а, Съебу. <как> Сваливаем. Вот именно съебуем. Потом так бегут. пацаны у меня дома котлетки. Расстыли. Быстрее. они испортятся. Ну но пытаются пытаются но я вижу что нет вообще никак без шансов вот на клана на центре сейчас жопу там больше всего мощных поиск. у него три отряда самых мощных наши бегут с поля боя какой позор улыбаемся Взлетаем. Так, так, так, так, так, так, так. Не так быстро. Наши бегут с поля боя. Какой позор? Какой позор? Это этого. Да. Какой позор? Какая жесткая. Какое жесткое поражение крушительное поражение ну вот скорее слушай, всего ты... тяжелая победа будет слушай а если он начинает все битвы ты сразу заливаешь как я Я ну, думаю, я, я просто потеряю город без битвы нас бот сваливает типа я захватил город и сваливаю но это странно было я думаю нет не так работать Ну а команда Может, целый отряд конец, видимо. Смерть. Идет за вами, да? Наши бегут с поля боя. Какой позор. Ну, удивительно. Удивительно. Я тоже умею чистить, в принципе. Так что я сейчас возьму, создам рядом легион новый и наберу полный настака наемников. Как он прямо. Да, пускай он страдает. Вот себе тебя страдает. Да, я бы не сказал. Не, он чизит, да. Он сам занимается какой-то херней, но. Чизер. Да. Сраный чизер. вообще умный Ну вот раз он показал, что. Он полнее меня. Так, кто-то там пишет, все пишет. Ясно, Видите, все в заднице, так, э -э бом-бом-бом, я смотрю тут все прям очень плохо. Нет, нет, нет. Ну, танский копейщик конечно реальные им поовые стали это сумму просто почему У меня там ну, сейчас, сейчас нормально наши бегут с поля боя какой позор Наши Вау. бегут с поля боя. Какой позор. Да. Это вам не претарианцы. желаю победа. Ну, Героическое поражение. Вот, чуваки, вот эти три отряда, просто топчик были. И еще командующий, у него, кстати, тоже, где-то 70 было атаку. Ну да, у командующий жесткий. 200 человек нарубал. Там мечник, поэтому.. Это очень сильный. Слушай, я ему, кажется, не могу нанимать мечников, командующих почему-то. Ну, Но... только копейчик Не знаю, может так и должно быть. Не, у меня, у меня там есть конница и есть. О, а где <с этот город находится? Я не понимаю. А, нифига он вообще куда-то далеко в тыл ко мне зашел, -мо. Но это он зря сделал, у меня в бибраке стоит так выск. Лау. Как так он далеко ушел вообще? Странно. Вот ну, И... как, как э, тебе объявляют войну, за полкарты приходят. Подавить мятеж. Давайте-ка мятеж. Нехватка пищи. Да я понял, как обычно. Нехватка пищи.